Мы использовали свечу и плиту, чтобы сделать взрыв, потому что этот парень был очень сильным. Мы не могли его по-иному победить. Он был таким сильным, ну просто очень сильным. Тупее от мозги, я не слышала. Да ну это правда. Все, на следующие праздники не ждите дорогих подарков. И теперь вы неделю без интернета. Фу. Mm-hmm. <laughs> Привет, жена. Как тебе моя новая прическа? Э, красивая прическа. Представляешь, наши дети спалили кухню. В смысле кухню спалили? Ты да, бы еще слышал их тупые оправдания. Это вообще. Ой, короче ближе к делу. Ты же говорил у тебя есть друг, у которого есть друг, у которого есть друг, который умеет чинить правильно кухню. Может давай ты ему позвонить и мы заплатим. И он придет и нам все починит. Ну ладно, хорошо, я ему позвоню. Алло. Алло. Это я. А, ты. Да, я. Да-да, узнал тебя. Так вот, что я тебе звоню? Тут тоже на кухне большой большой ремонт сделать. можешь позвонить своему другу который там по ремонтам шаришь он пришел помог а хорошо сейчас я его наберу подожди А, спасибо большое ой не разбился. Так, принять. Алло. Алло. Слушай, Егор, там какая-то проблема у моего знакомого Ему нужна помощь А, ремонт, да, конечно Хорошо, давай Ага, давай Ну что, как у вас тут дела? Извините, я тут инструменты забыл, сейчас я за ними сбегаю и приду дальше чинить А я могу уже готовить? А, да, вы можете уже пользоваться кухней, тут -то только провода нужно Другой подвести к этому крану и все, вы можете спокойно пользоваться кухонькой. А готовить вы уже можете, вон тут вам кастрюльки стоят. Все, я приду где-то через 15 минут. Ага, хорошо. Нет! Так. Ладно. Ааа! Цену нафиг, это пойду помочь. Розетка, пойду почитаю. Вы не и сидеть эти за заметки. Да, слушай, а ты не хочешь собирать? Хм, давай. давай. Я возьму бабушку. Ладно, тогда я возьму человека. Эх, включу телек. Здравствуйте, сегодня мы вам предоставим наш новый продукт. Ультрамилоклеб! и полезных минералов он вам даст супер ловкость смотрите идеальный фокус берем свидетельство о рождении и оно превращается в игральные карты навсегда Классный фокус супер силу а, девушка о, я тебя охраблю а -а -а -а. Хлеба. Спешите. Mm. Это а, ограниченный. Интересно. Mm -hmm. Так. Пробуем. Так. Не мало соли. Добрый вечер, дорогие слушатели нашего супер мощного популярного радио. Сегодня в нашем списке будет играть песня, которая называется Я тебя люблю, без тебя я места не найду. Песня очень хорошая. Начинаем ее слушать. Приятного вам отпуска. не найду, ну ну ну ну не найду. Не найду. Никто не найду, не найду. Так, преступник ограбил банк при помощи банана. Ну и фигня, будто я поверю в это. Да. Уж. Нет, это ты получай! Ого, как ты сделал эту комбинацию ударов? Хе-хе, ну я же взял крутого персонажа. О, На-на-на-на. Меня захватили океан. Ну и хрень он поет. Речки тоже захватили. На-на-на. Извините, вы не могли бы кухню? Конечно. Смотри, сейчас супер удар Темный <тит> нотский <тит> язык озвучий сменился на японский. <тит> <тит> Случайно кнопку X зажал. Это же этот вылет игры вызывает. Ну что ж, все, пошли. Ну что? Что? что? Это сказала я. детишки. Ой, что надоело читать. Пойду, похожу по гвардии. Она без ограбления. Парень, да ты нарываешься. В детстве я ходил на карате, Тайквандо, Бокс, Школа нинс да Айкидо, Бой без правил, Бой с одним правилом, бой без правил тоже. Бой тазом, бой пяткой, бой при помощи ног, бой при помощи головы и бой торсом. Ты понимаешь, кто я? Ты меня разозлил. Я подарю тебе цветы, нежные прямо как лёд. И ни один молоток на свете не пробьет сердце моё. песня. Ай, мои глаза а, щимит. Что? Лед, шуйта. Э, э, что? Откуда здесь лед? Нежные я прямо как лд. Ни один. Ни один молоток не разобьет сердце мое. Что это за странные субухи? <связь> не трогай меня! Я сказал, жалко да, А ты не послушал! Стоп! Спасибо большое! Как я могу вас отблагодарить? Я коллектор. Мой бот выделяет токсины. А данные токсины, они как дым распространяются и при помощи них э, мозг может увидеть различные галлюцинации, которые даже опасны для жизни. Ну и вот, поэтому я так тепло одет. Так вот, мне нужны 50 тысяч евро на стол, вон там. И все, я их забираю и галлюцинации моментально же пропадают. А если через 12 минут там их не будет, этих денежек, Тогда вся ваша семья. Я ведь могу сделать галлюцинации сильнее. Все, удачи. Э -э -э, постой! Ну, что тут? Да отпустите меня! Я не виноват. А, а ну заткнись! Ты хотя бы понимаешь, что ты сделал? Говорю, тут только я ага. и мой напарник. Ты ограбил банк. Ты украл не у правительства, ты украл у людей деньги у простого народа. Вот это мальчик. Он мечтал всю свою жизнь купить себе о, да да. Этот пенал. Но ты украл деньги, которые принадлежали его родителям. Он прав. И они не, не смогут теперь их вывести. И купить ему пенал. Ты хотя понимаешь, что ты сделал? А знаете, а со мной был сообщник. Ой. Так так так. А тут поподробней. Такой дедуля в зеленой рубашке. Это он меня уговорил окрабить банк при помощи банана. Это его идея. Пожалуйста, отпустите меня. Вот где-то в этом доме. Да, Я понял, что делать. Давай удачи. Так, а тебе пора заткнуться, негодяй. Пострадавший. Там в зале преступник. Пожалуйста, арестуйте его. Хорошо. Спасибо за информацию. Как только я остановлю преступников, я окажу вам первую помощь. Спасибо. Да ладно, это сработало. Ультра, Сурфы, <свист> а Ах, меня... Стой, паук! стой, Мега -хлеб. О! О боже мой! Вы чувствуете этот запах? Это запах опасности. Гражданочка, вы нарушаете закон, который не разрешает пожилым людям избивать молодых. Извините, но вы должны пройти со мной. Я не понял. Незнание не освобождает вас от уголовного наказания. Вы сами напросились. дай там игра запущена. Это, это весь наш дом. Может, нужно ее как-то победить? Так, я попробую. <связь> Ну что, граждан? Вы арестованы. Блин, управление не работает. Нет, не получится. Нужно только ждать и смотреть. Я надеюсь, он победит. О, моё, мы очень верю oh <laughs> <laughs> Да, да, да, да, да, да, да, да, что да, я нажал на X и выволнует игры. Отлично. Ай-яй-яй, я-я-яй. Эй, ой-ой-ой. Что? Ой-ой-ой. О, отец, это ты. Сынок, у меня есть тебе деловой разговор. Сюда вставай. И вот так я вляпался в этот долг. Да, не думал, что мой сын поведется на такое. А я и говорил, математику на пятерку сдавай. Помогите! <свят> Ладно, потом договорим. Я должен помочь ей. Давай, я догоню. Вот что? ты и попался. Передо мной появился выбор. Я ознакомился с каждым пунктом. Но ни один из них мне не понравился, поэтому я решил подождать. Один из пунктов выбрался сам. Ну и я сказал. Хорошая погода, не правда ли? Ну и сильнее погоды, поэтому я вас побью. Пока он был озадачен, я его побил. И пошел дальше. И сейчас я сам не понял, что произошло. Какой удобно. Эй ты! А? А ну отпусти ее! Хм, ну и что же я получу взамен? Ты получишь свинец между глаз! Спасибо, Матцел. А почему ты не пришел к нам? Ты тут на меня напала. Это галлюцинация, но я ее победил. А, вот она что. Ха -ха -ха! Пока эта полиция занималась с тобой, я выбрался. А теперь техника разрезания. Три на три. Отец, держи револьвер. Ну так же я увидел его слега на проле, который сюда бьет. Чёрт! Босс! Босс! Тут такое дело. Мне позвонил коллектор. Вот тот, который при помощи газов вызывает галлюцинации. И сказал, что он увольняется. Что? Он снова не смог убить долг. Да. Что же мы будем делать с этой семьей? 50 тысяч евро как бы. Да, очень большая сумма. Я бы за нее столько всего себе купил Да, а, не мечтай. Не... А знаете, а что если нанять коллекторов четвертого класса, у которых там крутые способности, особенно вон он тот, который миры параллельные создает, это же круто. Они сразу размотают налево и направо эту семейку, и мы получим наши деньги. Что ж. Я отправляю тебя да, ну. вместе с картой Дьявол. Что? Меня? С ним? Да фу, он стрёмный такой. У тебя бы не хотел видеть в нашем коллективе. Ничего а, страшного. Хорошо. выполняй. Давай. В данной организации есть всего четыре класса. Первый, второй, третий, четвёртый. В первый класс ходят коллекторы, у которых совершенно нет способностей, но они могут выбить долги при помощи различных угроз. А вот уже во второй класс ходят коллекторы, чьи способности выведены искусственно при помощи токсинов, по типу как у коллектора из второго эпизода и коллекторы из этого эпизода. В третий класс ходят коллекторы, у которых получили свои способности при помощи магической колоды Таро, а именно ее карт. Каждая карта символизирует способность. И тот, кто сможет заполучить ее, будет обладать огромной силой. Коллектор из первого эпизода был самым сильным в третьем классе. Но самые сильные карты таро у коллекторов четвертого класса. Коллекторы четвертого класса обладают самыми сильнейшими картами. Всего сильнейших карт 12. В организации коллекторов с данными картами всего 7. Их приглашают только при условии, если противник достаточно силен. Сможет ли семья с ними справиться, узнаем в следующем эпизоде. Не волнуйтесь, мистер. Ваш бизнес будет безупречен. <связан> <связан> <связан> <связан> Друг, спасибо, что впустил меня поночевать. Я так хотел поспать. Пожалуйста, дружище, все для тебя. <связан> Что это? А? Хм. А? Братец, иди сюда! Да, что случилось? показать вам конечную заставку с неудачными кадрами, и также плюс еще не вошедшими кадрами, которые стоят вашего внимания, хочу предложить вам одну сделку. Как насчет того, чтобы в течение недели на данном видео набралось 20 лайков? Просто берете и рекомендуете его своим друзьям. Они его посмотрят, подпишутся, поставят лайк. Все. Потому что лайки и просмотры меня мотивируют. И также подписки меня тоже мотивируют. Так вот, если будет 20 лайков, тогда я выложу бэкстейдж со съемок. Ну как бэкстейдж. Точнее больше неудачных дублей выложу. И также еще покажу сам процесс монтажа. Вот это отборки кадров и всего остального. <кх> и вы сможете узнать, как же это все делается. И также покажу, откуда я беру различные медиафайлы и как это вообще все происходит. Ну а что ж, заставка.